С 24 по 30 мая в Европе проходит «Неделя молодежи», во время которой традиционно устраиваются различные увлекательные мероприятия и вдохновляющие встречи. Молодежный отдел Даугапевской городской думы в сотрудничестве с Молодежной думой также подготовил интересные развлечения, которые помогут лучше узнать родной город и насладиться искусством в различных его проявлениях. 29 мая с 12 по 16.00 пройдет познавательная прогулка коды искусства на улице Ригас. На красивейшей пешеходной улице нашего города различных скульптур, объектов культуры и архитектуры будут спрятаны задания, остроумные вопросы и интересы факты. Необычная прогулка позволит разглядеть красоту улицы, часто остающиеся незамеченной в ежедневной спешке и впредь гулять здесь с новыми ощущениями и знаниями. Чтобы принять участие, необходимо загрузить в свой смартфон аппликацию для сканирования QR-кодов. В субботу, 29 мая с 12 по 16.00 ищите у Далгопольского театра коробку с кодами искусства, в ней вы найдете карту с маршрутом прогулки. После этого можно отправляться на прогулку, знакомясь с объектами искусства главной пешеходной улицы города. Возле объектов сканируйте QR-коды, чтобы открыть информацию и задания. На последней остановке за QR-кодом будет спрятано фото задания, ответ на него надо будет разместить на Facebook странице молодежного отдела думы, добавив комментарий к последней новости. Авторы трех фотографий, получивших больше всего отметок лайк, получат призы. Голосование пройдет до 10 часов утра 31 мая. Организаторы просят одеваться по погодным условиям, убедиться установлена в телефоне аппликация для сканирования QR-кодов и если интернет подключение. Помните, что во время прогулки нельзя толпиться и необходимо соблюдать дистанцию. Участие бесплатно, никаких ограничений по возрасту нет. Продолжение. В течение недели молодежи 29 мая в 19.00 всех ценительные музыки приглашают на онлайн-концерт группы Пиперметра, который пройдет на Фейсбук странице Даугапилс Янутне. Вниманию слушателей будут представлены как оригинальные песни, так и кавер-версии, которые исполнялись на протяжении шести лет существования группы. Более подробная информация об этой акции доступна на домашней странице Даугапилского самоуправления даугопилс.лв, домашней странице молодежного отдела и в соцсетях. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугапилской городской думы.